Здравствуйте, мальчики и девочки. Приветствую вас, амигосы моего канала. Здесь случилась несчастье. Я тебя одетый стоит. Выгоняют меня с дома. Чтобы мог подумать. Ну, да, тот самый, тот самый гомонкул. Насмотрелся я вот телевизора, Ютуба. Как делают эти гомонкулы. Как я жалею этот день, что я это сделал. Было мне яичко такое. А, Тоалет крокодила какого-то было когда-то мне привезли погорели сказали что самозонки это одно из там что сот, сотен десятка одна одно из десятка там какой-то редкой смеси крокодила санаконда и что-то типа такого но так как ни одно из яйца там у них не вылупилось, ничего. Они такие как каменевшие были. А, люди, хозяева. Хозяева, а, люди, которые нашли это гнездо, их было человек 15. И вот каждый взял вот такому яичку. Оно примерно вот с мою голову размером. Так вот. Это было еще лет пять назад. Вот один знакомый привез такой одной и подарил мне лет пять назад на день рождения. Не было можно подарить, взял окаменевшее яичко. Так вот, я домолчил, да все, влияет так, и, как бы это паранормальное явление. Знаете, что это? А это когда вселя... вселяется в твою голову какая-то сущность и говорит за тебя. Знаете, что это такое? Наверное, не знаете. Серьезная штука. Я серьезно говорю. Меня бывает вырубает, и он за меня штырит на компьютере. Я до этого дойду. Кто? У вас уши просто повянут. монку я его покажу вам в ближайшее время ну хорошо не прямо сейчас ну стесняется просто говорит парень говорит мне еще вот заду вот, вот, три месяца ой сколько ну месяц ладно не хочет мне ну выдавать такую тайну я покажу обязательно познакомлю вас как я познакомлюсь, если ты меня с дома выгоняешь. Говорит, что вернусь через месяц. А где я жить буду? тебе как-то -по до одного места, да? Короче. Так вот, насчет яйца. Яйцо, яйцо. Но... Блять! Яйца! Ах, цепись, Гандон, блять! Члена не видел, блять! Нашел куда лезть! Собака! Блядь, я тебя сейчас прикончу! Ш ⁇ отсюда! Злост. злойный, злостный какой-то. Пойду ему куплю мясо. Казалось, что хочет на PS4 научиться. Но словами не разговаривает, он импульсами. Вы это поймете, когда я вам покажу его. туре Питай разговаривает импульсами. Некоторых может ввести в ступор такой, как вы будете смотреть на него. Что? Сказал, что вам продемонстрирует этот вариант. На мне прямо? Сейчас. А ну-ка, давай попробуем. Момент истины. Смотрим, как действует. Теперь внимательно. Внимательно смотрим. Смотрим ровно мне в глаза. Он сейчас через меня вам передаст мысли. А вы мне скажете, так, я сделаю так вот. Давно надо было так уже сделать. Так. Да. Где тут эта камера? Вот. Смотрим внимательно мне в глаза. Ну что, начнем сеанс. А теперь внимательно. Очень внимательно надо смотреть. Я вам сейчас донесу мысль. Закрываю глаза, пару секунд открываю и в течение 30 секунд молчим и смотрим ровно мне в глаза и после этого в комментариях прошу написать, кто услышал какое слово. видел вообще со стороны. Ну а это такое. Ладно. Премьеру сделаем твою. У меня просто в комнате сейчас немножко не убрано. Не хочу я на его фоне показывать вам его. Я покажу обязательно. Правда только подписчикам. Не извини. Так видео даже видно не будет. Подпишитесь, сразу у вас появятся видео, которые чисто для подписчиков, таких много есть уже даже сейчас. Заходя так, вы не найдете некоторые видео, потому что некоторые видео, например, только для друзей, только для посвященных, только для... Там, например, только по видеоиграм, только по философии, только по... Ну, короче как бы все по группам вроде канал один вы там видите вот например сейчас я это транслирую по каналу по каналу по каналу по такому по моему игровому на игровом у меня по моему там около 40 это имеется в виду 40 которые общедоступные кроме этого если вы зайдете по ссылке вы увидите те которые по ссылке на канал там более по моему 300 будет человек ну это в общем с одного второго третьего канала я их как бы вместе совместил и общий результат выдает. Что делать? Еще кому могу отдать? Не желающих, могу отдать. Учится, видно, пока растет, быстро все воспринимает. В последнее время вот, телевизор включен, приставка включена. Как вы думаете, почему у меня последнюю неделю приставка все время включена и не выключается даже. Это все из-за него. Запретил вообще выключать. Говорит, что я выпаду из системы новостей и так далее. Боится потерять мысль какую-то. Сказал не выключать дела так что что назвать еще один кого короче это лучше я не буду никому рассказывать я лучше покажу в других видео просто не вижу что кому-то интересно твое вот это вот какой ты красавец а мы проверим, давай проверим многие хотят тебя видеть или нет давайте короче кто хочет на него посмотреть ставим лайки и как наберется определенное количество лайков он как раз чуть-чуть подрастет он растет не по дням а по часам так что это будет довольно таки быстро и скоро Так что мы вас ждем в Ну что, до встречи, мои амигос. Возможно, меня вы не увидите больше. Потому что увидите, видите, говорит, что язык меня заберет. То есть все лица меня и будет от моего имени не стечуть. Игры. А что делать я не знаю купить рука не поднимается живое существо вот это вот вселяться в мозги это ненормально видите мои глаза что посмотрите как они блестят все дети аж красные это от такого напряжения сильного это красное, там, где белое должно, но красное, с красноватым оттенком. Это одни нервов нервной почве. Тироизирует, спать не дает. мало ли, говорит, что не может пройти там какой-то уровень и меня пугает. он меня достал, проходя эту игру Dark Soul 2 терроризирует меня Dark Souls 3, Dark Soul 3, и все. Я не могу не ни спать ничего. Нет у меня в данный момент денег на этот Dark souls 3. Но есть какие-то деньги не для этого сейчас предназначены. Нам что-то. Будем надеяться, что после того как мы тебя покажем, так добавятся к нам новые смотрители амигасы так что мой друг как сказать, мой амигас гаммунку приветствует вас всех говорит что покажется вам ближайшее время хочет немножко подрасти Но не хочу я показывать ну, начальное состояние сегодня не доживет нет он доживет я ему не дам умереть теперь Покажу вам обязательно его, обещаю. Также говорится, скорее всего, следующее видео будет он озвучивать. Так что вы не пугайтесь, видео будет немножко не так как всегда. Он хочет это по своему, чтобы там замутить. Так что, мальчики и девочки. вот теперь гомонку спасибо за просмотр будем надеяться что количество зрителей добавится именно на этот канал особенно после того как вы подпишетесь вы увидите весь список игр не только игр на нашем канале вы увидите в ближайшее время все игры на пс4 которые только есть правда их надо пройти а это время надо но с этим гомункулом я думаю мы вместе сможем все таки пройти эти все игры и записать летсплеи при этом теперь покупая какую-то игру перед тем как купить у вас не будет проблем с тем что не знаю, о чем игра, в любой момент вы зайти и посмотреть любую игру, не только на PS4, на Xbox 360 тоже, на Xbox One, все в этом видео, на нашем канале, на этом и канал второй, называется Украинский мошенник. в навороченных схемах мошеннических действий начну с самых маленьких с купы как такая кукла делается Но это все будет только для настоящих ценителей искусства и для людей которые хотят обезопасить свои финансы не стать в один прекрасный момент лохом а лохом может стать любой момент любой поверьте если противник будет использован один из тех способов которые я вам предоставлю на канале мошенник Украина поверьте мне вряд ли кто-то сможет понять его пытаются кинуть или еще что-то поэтому вот, смотрите канал мошенник юа там сейчас серия роликов готовится меня возможно и будет со мной там что-то под блин ну, не знаю как заменить, мат заменить другим словом подговаривать под Подредискивать, который будет подредискивать Иногда Клип Помогать мне Будешь помогать мне Создание клипа Чтоб... Да, все свои грешки с прошлой жизни так. Исправишь Карму свою повысишь, А что ты думаешь у тебя Вот эта аура Она у тебя желтая Это непонятно какая Синка. Понятно. понятно, красная, понятно, вот золотая аура. Ясно. Так что любители видеоигр советую, советую. Теперь подключаемся к каналу. Сегодня ушла украинские машины, на котором вы увидите как проходит наш гомункул новые игры как он вообще воспринимает их итак видео от гомункула number one будет сегодня первое всем спасибо за просмотр ставьте пальчики вверх это очень важно и самое главное у нас группа есть facebook есть давайте просто пусть будет facebook в одном месте давайте собираться facebook и плюс э, google плюс группа называется одна группа общество начинающих блогеров бывшего снг Второе. вторая группа называется Раскрутка на YouTube. Быстрая раскрутка на YouTube. Ну да. И не вместе рядом. Лучше на Facebook зайдите. Найдите нашу группу. Присоединяемся и друг друга рекламируем. Рекламируем как, например, вас кто-то лайкнул. Взамен вы возьмите, посмотрите видео этого человека, кто вас лайкнул И верните свой долг, это как карма Потому что если вам будут ставить лайки, а вы не будете отдавать эти лайки назад Это будут собираться, так сказать, ваш вес И после смерти этот вес не даст вашей душе подняться, оторваться от земли Поэтому все долги нужно отдавать моральные, физические, любые. Отдавание их. Я говорю даже о таких долгах, как по отношению к родителям. Родителей по отношению к детям. Мужа к жене, а нет мужа. Муж должен. Болезни, почему все происходят? Я вам отвечу на такой один главный вопрос. И все остальное. Потому что вы в прошлом где-то не отдали свой долг. Все так просто, элементарно. Это даже и по Библии, и по физике, и по химии. Все, если совместить вместе, получится. Такой, такая ситуация, доказывающая это. Это как плюсы и минус. Эти нейтроны, эфир, который вокруг нас. Все взаимосвязано. Везде есть черное, белое. Везде это как весы Хорошего, плохого Делаешь плохое, возвращается тебе Делаешь хорошее, возвращается тебе хорошим Думаешь хорошо Еще лучше О тебе будут думать Оно как будет отражаться Смотря на человека какого-то Думая о нем хорошо Я вначале сячески хорошо Оно как отражается Как зеркально И вы этот человек уже ну, не будет вам грубить или еще что-то ну большей части бывают конечно отбитые им все равно все они в ресторане настроились Ну так все действует даже возьмите на собаку собака летит видит что ее боятся она продолжает она этот линк получает она, кажется больше пугать но как только вы станете на место кажется, что вы ее не боитесь еще и руку ей протянет. 99 99% она становится, посмотрит вот так вот и подумает, что за идиот я его хочу покусать. А он мне еще руку дает. Развернется и идет. Поверьте, 99 99% так и было. Да. Так и ты. Не забываем о карме. Помогаем друг другу бескорызнено. Я за каждый лайк на, кажд... на моем канале кому-то, я в ответ ставлю два. Не просто так лишь бы поставить. Я смотрю видео этого человека. Или там группу, которую он ведет. И после этого нахожу интересные видео. И только за хорошие видео ставлю действительно плюсики. Плюсики. Плюс делаю репост на своей странице в Google поэтому вам довольно таки полезно ко мне подписываться и очень даже выгодно просто неважно в какой вы категории видео делаете так как я такой человек привыкший отдавать то что беру Поэтому поставите мне 10 лайков, я вам 20 в ответ прилетит сразу. Мне-то оно сразу на телефон приходит, любой лайк, любой комментарий. Я сразу моментально его вижу, могу на него реагировать. Да-да-да, от тебе не забудь. Не забывайте о гомункула, передавайте ему привет. Я обязательно вам его покажу, и вы познакомитесь с ним. Спасибо за просмотр. Ждите нашей премьеры видео от нашего гомункула. ближайшие видео будет его участием. Спасибо, подписываемся, до новых встреч.